Вот здесь вот некоторые графики, которые моделируют различные варианты того самого Джона, если он вышел на пенсию в 1972 году. Понятно, что не просто так подобран этот год, забегая вперед, потому что в 1974-1976 проходил кризис, спад на рынке, то есть активы в цене теряли. А вот инфляция к тому времени пошла в рост и в 80-е годы разгонялась до очень больших значений, беззначные величины, мы их увидим. Соответственно, наш условный Джон изымал из своего портфеля, мог изымать различные сценарии, 4, 5, 6 и так далее процентов в год. У каждого из них, у этих сценариев, был бы разный срок жизни его капитала. Соответственно, ну давайте возьмем какую-нибудь простую цифру, или начнем с крайности, 10%, вот это вот сирененький график. То есть мы видим, если он вышел в 65 лет на пенсию, в 70, условно, 3-4, у него через 9 лет деньги закончились. Несмотря на то, что изымал только 10%, казалось бы, 9 на 10, 90%. Но здесь в том и состоит весь фокус, что он изымал каждый год на процент инфляции выше. А портфель его, скорее всего, худел и таял во времени, потому что таяли в цене большинство активов. Соответственно, у него вот здесь, у каждого из этих сценариев было падение и снижение стоимости, и капитал оказывался конечным. То есть к какому-то возрасту, если мы возьмем изъятие 5%, да, у кого-то капитал бы не дожил до возраста 90 лет. То есть примерно 89%. 65-24 года прожил некий пенсионер. Но если цель, почему мы говорили, да, цель, например, иметь капитал неограниченно долгий или цель передать его по наследству, то скорее необходимо ориентироваться на то самое правило 4%, которое даже при падении рынков и увеличении ежегодных изъятий на размер инфляции позволило этому капиталу еще и прирастать. Нужно ли это каждому из вас, каждый решает, естественно, что это завышает сумму необходимого капитала, но я думаю, вот этот пример достаточно наглядный, поэтому хотел бы вам показать.